Теперь надо побольше книг вот, вот так же вот, структурировать, чтобы привлекать школьников к чтению, привлекать студентов к чтению. В завершении встречи гость услышала искренние слова признательности за свой труд от участников встречи и с удовольствием ответила на их вопросы. Адилия Валеева, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз.